My name артефакт артефакт у вас. Так, это было жестко. А он долбоб ебаный, он целенаправленно ходит, вот именно в спину убивает, он, блядь. В лицо вообще не воюет. Такая О, он сразу на нас К побежал, я. Кончита, баная, блядь. Ну вот, блядь, в лицо это? он сосет, нахуй, потому что он лох ебаный, блядь. Ясен, дясен. Что? Ясен или кто прикут играет? Да, Джейсон это, ебаный, блядь. Такая кончита, блядь. Улс. уголоба. Уголо в комнате хит. В смысле в доме на или на второй этаж на второй этаж вон вон вон видишь? Ага. ебать он мне в просто в голову. Где он? На втором этаже там в комнате сидит. Все убил. А где был его ключки? Стоит возле скорой помощи. Это жесткий. Ебать, ты жесткий. Победа, поддержать. Надо... Надо поменять ник, э сделать под бустом Гейзера. Да что, что? Под... Чем? Под бустом. Это что значит? буст когда тебя бустит Не, слишком стар для такого ваше, ваше я, я же может здесь мечты возможно где-то без я, меня а. ребят меня не надо бустить это а бустите друг друга сами так он же меня бусит а не тебя я же говорю вы друг друга отбусти а надо не трогать ага артефакт потерял Бля, это чему то кончит, блядь, тоже тупая где-то крыси, бля, на Портмане, сука. Два дауна, блядь, собрались с Тимом Портманом, нахуй, нахуй, и Джейсон, блядь. Блядь, угол Б один. Ясен, ясен слева. слева на Б-2, блядь, там, там, помогите Челику. Крыша Б-2. Крыша, крыша. Крыша Ебать, что, по реакции у тебя? Гейзер? А чё он жёсткий? Как что он говном каким-то играет Слева гейзер, слева, снизу один Он вообще до этого ранга дошёл, блядь, я ничего не понимаю. блядь Какого? Ну да, блядь, звёздочки, его. А, вот это СОС? Гейзер я говорю, про гейзера, как он до красных погон дошёл? Да смотри, как пьярит, член, видишь? Головно да у блядь, пьярит. пуярит. Пьярит, он унижает всех Он с рыжими аптечками почему-то играет. А с, а с какими, с а какими надо? надо? Смотри, ебет же просто. А как с какими надо? Надо с синими, перезарядись. А что синие? Артефакты не бери. Блин. выходи. Ринда. Давай, иди, стреляй. Артефакт -де у нас. Сзади тебя. Поражение он, он, не сзади, он, он сверху немножко, немножко сверху походу был, да. на крыше, да этот Ясон выходит в лес, осторожно Джейсон, он не ясен он в лес, да, Джейсон. он может не выйдет, сейчас. артефакт у вас выйдет, выйдет, он а? совсем заходит, на угол обе выходит Эй. так что ждите смотрю его ну, я портом она убил, он там сидел, бля, уебище два уебка, блядь Рис выйдет, выйдет, не спеши а мы в 2, 2 в 5 остались что ли? да да да да Поэтому не спешим не спешим надо подумать куда идти на Б ну, или B на? на Б лучше конечно на крыше на B, будет B... чисто. ну так и там ну давай пошли на Б попробуем ну, я бы пошел на А конечно ну пошли на А если хочешь а там я ну, сам мне, мне точка Б больше нравится пошли на нахуй обоссал давай буду ставить бою, ставлю бою фыкани, фыкани артефакт доставлен, защитите его ладно Блять, со второго снайперсу не пошел на втором где-то еще Блять, что я везде застреваю, что за физика? Мобилятор. ох, молодец, рамп, он, он, он я такой эйс получается сделал да джекпот защитите контейнеры дабл дрибл права бы нету на тоже не вижу С Либо, лево, либо лево, лево. Лево, да. да скорее всего Пейд, эм... На пойду, да. На Б бегу все свободны. Ja, you know, на да, пойду. Скорее всего. <coughs> Бля, это Джейсон баный под Б пошел. Не откуда? Куда вы надо? А типа доставим, нетрализуйте его! Уголо один. На крыше, на крыша. Не беги так в гробовщик. Не беги со всех ног. Сука. Надо было уникс прожимать. Ну надо было, но я забыл про него. Ну все, это, бля, бот нахуй. С ящиком для патрона играет Руф, Ланна, руф, Ланна, руф, Ланна, руф, руф, руф, руф, руф. Он не понимает, он не будет. Вроде понимаю. Выражение. <просу> Дубис Ты немецкий знаешь? Я не, я голландский знаю, немецкий так. Ты ему на голландском <просу> говорил? Ну, нет, я ему говорил по-немецки, но я немецкого не знаю. <просу> я знаю <просу> только голландский. Право банк немножко а двоих пизданул. И я еще двоих. Один Хорошо. остался. Один остался. Да убью тогда получается. Ну если он был, наверное, в отключке или что? <связать> да, он в отключке. Mm -hmm. Тут баланс соблюдён. За нас черик 0 очков, за них черик 0 очков. Да нет никакого баланса. Не, ну тут в этой только, игре может и да. Только, только у нас черик играет, а у них ФКшник. <связать> <кашля. связать> ну в основном как-то что-то балансом хуёло этот в этой игре. Да, уюбичный это из-за того что э, на разных режимах как бы ела и получается сделали 5 либо очков за убийство сделали из-за этого баланс крево Потому что при рупейна там 3200 или 3300 этот ела и при этом как бы он играет там на все четыре с половиной тысячи О. это центр лево а как вообще это дело считается? ну в зависимости от набранных очков и очков? В завис... очков да. и очков и убийств там короче зависит от того какое дело тебя убило и э, сколько очков ты набрал в матче там вроде в процентах от общего количества или что то такое <связать> <связать> какое эло да. если какое у тебя успеваем да если 800 Ело пару раз убьет то у тебя сразу минус ело будет если тебя а то есть если какой то лошара тебя бьет то у тебя минус ело да, да какой нибудь себе а -а -а. долбоеб долбоебску стать его убил пока ты бежал у тебя минус ело ага -а -а. вот оно то <связать> гробовщик все нормально ну да а Что, что там за стрельбой все окей Че прикалывайся, Сейчас я все порумлю. Вот одного. Хороший, Хилься. Где этот геолог? На крыше инфрастом, в прошлый раз на крыше сидел. время не было. Надо было, значит, пушить крышу. Да, не надо было два дубы его в лесу за ним бегать. Надо было сразу бежать на Ну да. Ты на время на просто не посмотрел. Нет. Откуда? Да, с холма А Б холма А Б, да, ты же говорил, что он там сидит все время. Ну да, есть такое. Попробуем. в Я не перестреляю все равно. Крыша Б, по-моему. А может на дерево по центру сидит? Крыша есть. Крышу э, убил. Спуг... Крыш убил? Крыш убил. убил. Крышу ага. Крыш сарая убил. крышу Б, Отлично, ну шо идионуба, что ли? А чиста, а чиста. А, не, О, грязно, ну Потом давай как по Вот тебе честно. У меня Я, Я уже бестал. Артефакт доставлен. Сразу его. Осторожно, мучок, осторожно, Блять, К центральной воротам, к центральной воротам. Нас. Победа! Так держать. Отлично, еще и дрожжочек на мой. О, ебать! Плохая точка. Сейчас на всех ты положит, у меня закрытая местность. А это точка. Уже по-моему работает все на 100 лет, да. Центральное тоже есть. Кто-то в лес убегал, надо Джейсон. Куда в лес? Есть голова голова Это он, это он. Я видел откуда, ну левее, ЧМА и наверное крыша гаража или дерево-то, не знаю. Только убил, он был на дереве. Блять, второй этаж снайпера ещ есть. Второй этаж снайпер. А второй этаж снайпер. Один в лесу, один во втором, а третий не за. А третий же подключим ребята. Заходи, заходи, на втором, на втором есть фраг. Да да да, есть, это личное. Давай, иди с ним. А, ли... Ты один ты, Я... один, ты один, ты один, ты один. Леня лютый, он все время АФК стоит, противокоставлял, пресел и ждет, блядь, Это по другому вообще игра. Я сколько раз его не видел, он просто в какой-то комнате сидит, блядь, и в лупе ждет. Ох, хорошо, хорошо. Поешь, поешь, обходи, обходи, обходи, обходи. Перезарядись. Хорош Если вам понравилось это не укатка а фкшник против ничи, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписаны. А, Тут даже два ничи у меня в команде с одним фрагом. Вот. Пишите любые комментарии, предлагайте идеи для видео. Всем пока.